Друзья, всех вас приветствую, с вами Дмитрий Анцупов и сегодня вновь очередной выпуск обзора новостей. То есть вы узнаете об очередном громком уголовном деле в отношении блогера, узнаете о статистике разводов на сегодняшний день, в принципе про несправедливый приговор, когда человек 30 лет просидел в тюрьме и он оказался невиновен, и узнаете о том, как товарищи из Индии достаточно забавно пытаются перевозить наркотики в нашу страну. В общем, будет интересно. Оставайтесь и досмотрите видео до конца. И первая новость, о которой нельзя не упомянуть, то, что в отношении блогера Саши Митрошиной возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Следственный комитет сообщил, что Александра не платила налоги с дохода от продажи своих курсов с октября 2020 года по май 2022 года. Митрошина продала курсов на сумму больше лимита упрощенного налогообложения, однако не перешла на общую систему, сообщает следствие. Вместо этого блогерша использовала аффилированные и контролируемые ИП. На самом деле схема очень простая, и, скажем так, целесообразность ее использования вызывает большие вопросы. То есть да, до какого-то момента времени она, видимо, работала, и я вам скажу, что не только она, не только там Лерчик и прочие блогеры ей пользуются, а ей пользуются практически все блогеры. То есть это когда деньги приходят на одно ИП, когда достигает лимита налогообложения, просто деньги начинают приходить на другое ИП, какого-нибудь родственника, брата, мужа там, и так далее и прочее. И большое заблуждение думать, что налоговый ничего не видит, то есть налоговые тоже сидят не дурачки, у них есть вполне конкретные задачи по взысканию налогов и эти ребята очень быстро учатся, то есть если например раньше для них там блогеры, интернет там, и прочее это было что-то темный лес, то сейчас они уже прекрасно всю эту кухню понимают, скоро они разберутся в криптовалютах и нас будет ждать еще больше интересных новостей, давайте перейдем к следующей новости. 8 банок гашиша нашли у пассажира рейса «Дели-Москва». Внимание, сотрудников таможенной службы привлек багаж, который царапал соседние чемоданы. На всякий случай его решили проверить и нашли в нем 8 консервных банок с этикетками помидоров, какао и паштета. Консервацию решили передать на тщательную проверку служебной собаке «Шереметьевской таможни». Собака признаков лакомств не обнаружила, зато нашла полтора килограмма гашиша. Владелец багажа утверждает, что понятия не имеет, что это и как содержимое там оказалось. Ведь он просто взял баночки по просьбе друзей из Индии. Ну, на самом деле, с одной стороны, ситуация действительно забавная. То есть, я уже не помню, чтобы у нас сейчас, в наше время, кто-то пытался провести наркотики так. Потому что сейчас, если наркотики и провозят, используют какие-то там полулегальные каналы связи, и Используют какие-то сухопутные границы, потому что ну, контроль в, современных, в современном аэропорту он очень большой, очень хороший. Действительно, там провести наркотики, там что-то еще запрещенное оружие, ну, крайне сложно, это практически невозможно. То есть, у меня даже были, например, уголовные дела, где люди прилетали из Амстердама, и у них там в карманах оставалась какая-то там пыльца какого-то наркотика. И то находили, там, собака, учуяли, и то их. Пытались привлечь к ответственности, потому что там в итоге набирался какой-то миллиграмм этого наркотика. Поэтому, ну, если эти товарищи действительно из Индии решили провозить наркотики таким образом, но ну, они большие оптимисты по жизни, потому что ну, это изначально какой-то рискованный очень случай, способ и обреченный на провал. Но в целом я не удивлюсь, что если кто-то нашел какого-то доверчивого там, добрячка, просто передал ему эти 8 банок там, с помидорами, с какао и сказал, друг, просто привези там гостинцы из Индии вкусные. И он чисто теоретически вообще знать не знал, что это там находится. Но в условиях нашей правоохранительной системы конечно, доказать ему отсутствие умысла и отсутствие того, что он не знал, что там есть наркотик, ну, крайне сложно. Я бы даже сказал, практически нереально. Поэтому товарищ, конечно, приплыл. Приплыл, на большой уголовный срок в госдуме объяснили высокий процент разводов в россии свадьбами по залету в россии на тысячу свадеб приходится 700 бракоразводных процессов по словам первого зампреда комитета госдумы по вопросам семьи женщин и детей татьяны буцкой многие приходят в загс на серьезных сроках беременности после того как увидели те самые две полоски на тесте это тоже очень глубокий вопрос о том, почему что у нас на тысячу браков около 700 разводов. В какой момент мы до ЗАГСа доходим. Депутат также добавил, что некоторые женятся сразу после рождения детей. Такая вот печальная статистика, друзья. Практически две трети браков распадаются. Скажите вообще, что вы об этом думаете? Согласны ли вы с этим? Бывало ли такое среди ваших знакомых, друзей, а может быть и в вашей жизни? Но, исходя из своего опыта, я действительно могу подтвердить даже и профессионального, адвокатского, и среди общения моих друзей, разводов действительно много. Почему это так сделано? Вопрос философский, дискуссионный. То есть, может быть, потому что сейчас отношение к браку, в принципе, у людей не настолько серьезное, как раньше. Потому что раньше это был ответственный шаг, который там полностью меняет всю твою жизнь, к нему надо подойти очень осознанно и так далее. Сейчас многие женятся просто там по приколу, по фану, потому что весело. Для многих действительно вынужденная история, когда рождаются дети, идти в ЗАГС. Я вообще не понимаю, зачем там, девушка тащит парня в ЗАГС свой, по залету. Ну Явно человек не хочет, не готов для семьи. Но такая печальная статистика действительно имеется, и из года в год она, к сожалению, подтверждается. И последняя новость, о которой я вам тоже хотел бы рассказать. Это, кстати, повод задуматься тем, кто у нас активно топит за смертную казнь. Что ее нужно ввести, снять мораторий и так далее, и так далее. Потому что судебные ошибки, они встречаются. Вот послушайте. Приговоренного по ошибке к 400 годам заключения выпустили из тюрьмы спустя 34 года. Американца Сидни Холмса обвинили в том, что он участвовал в вооруженном ограблении и в 1988 году, несмотря на алиби отсутствие улик, мужчину посадили просто за то, что цвет и марка его машины совпадала с той, на которой перемещались грабители в тот день» присяжных в суде даже не смутило что родственники жертв не узнали мужчину при первой встрече пересмотра дело добились лишь в 2020 году и только сейчас мужчину оправдали теперь невиновный на свободе вместе с семьей однако потерянное время ему никто уже не вернет соответственно действительно ситуация как бы крайне грустная ну, 3-4 года просидеть за то, что ты, по сути, не совершал, мы не будем даваться в подробности его дела, потому что мы не знаем всех деталей, мы это видим только с со сообщении СМИ. Но это действительно повод задуматься тем, кто думает, что смертная казнь это прям решит от всех проблем. А Сидни Холмсу, ну, на самом деле, может быть, его жизнь сейчас сложится не так уж и плохо. То есть, по закону жанра он сейчас может написать книгу ее будут читать, он может сняться в сериале, в каком-то документальном фильме ходить, сейчас раздавать интервью, и по сути, там, тот же YouTube канал создать, стать каким-то правозащитником, медийной личностью, то есть при грамотном подходе эту ситуацию может себе очень хорошо использовать в плюс и даже неплохо монетизировать. И может быть даже его жизнь сейчас, к остаток его жизни, там, да, вторая половина сложится лучше, чем если бы он там прожил ее не в тюрьме. Ну это так, немного позитива В эту грустную новость Так-то, конечно, ничего хорошего это нет Человек 3-4 года из-за судебной ошибки просидел Ну я думаю, сейчас будет речь идти, конечно, и о компенсациях тоже финансовых Потому что во всем мире за судебные ошибки идет компенсация от государства Поэтому я думаю, оставшуюся часть своей жизни товарищ проведет нормально Ну, успеет сделать то, что это не успел сделать Хотя, конечно, наверное, было бы интересно пообщаться с человеком, который, ну, просто даже понять, что человек чувствует, который 3-4 года сидел незаконно, который добивался пересмотра своего дела, то есть, я так понимаю, все это время он не сидел сложа руки, он пытался доказать свою невиновность и доказал. Я думаю, тот момент, когда его оправдали в суде, ну, это то удовольствие, -то, если можно так выразить, тот кайф, который он получил, ну, наверное, он несравним не с одним там наркотиком в мире, который существует. Это когда через 3-4 года тебя просто оправдывают, и ты свободен, и ты всем все доказал. Да. Такие новости, друзья, были на сегодняшний день. Если вам нравится подобный формат, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И если действительно...